Ну что, коллеги, продолжим. Итак, мы с вами выяснили существенные различия между двумя состояниями сознания. Все остальные различия, безусловно, будут, но назвать их существенными, наверное, на фоне того, что мы уже оговорили, было бы неправильно. Все остальное, все прочее есть эффекты. Эффекты, которые являются лишь показателем того, что в сознании вот эти отличия есть. Теперь нам с вами нужно будет посмотреть, а каким образом происходит развитие сознания мага, когда он запускает этот процесс из глубины третьего круга. Вообще надо сказать, что магическая сила, мы не говорим способности, потому что мы уже выяснили, что способности потенциальные есть, у каждого рожденного и несущего в себе стихийные элементы. А вот магическая сила как право на магию оно появляется двумя путями. Первый путь это быть рожденным на этом канале. Но здесь, коллеги, таковое происходит крайне редко. Как правило, это обычно инспирированные, специально инспирированные сознания, которые формируются в первоосновах внешнего круга и внедряются сюда в реальность точечно в качестве определенного рода инъекций. Что это такое, мы с вами будем говорить на следующем занятии. В основном, в основном же развитие магического сознания, оно не может уйти от правила естественного отбора. А это правило говорит о том, что до финиша должен дойти только самый лучший, самый стойкий, самый знающий, самый умный и самый умелый, конечно же. И вот каким способом это формируется, формируется человеческое сознание, которое Развивается, магическая, вот этот вопрос в большей степени нас интересует, поскольку, возможно, перед многими из вас стоит сейчас именно такая задача. Может, пока неосознаваемая, или очень осознаваемая, или сильно-сильно осознаваемая, но тем не менее стоит. Итак, давайте начнем с самого начала. Человек во всем объеме своего коллективного присутствия в этом мире, если мы посмотрим на схему трех кругов, то мы увидим, что они в основном как раз находятся в той самой точке здесь и сейчас, точке пересечения линий стихийных потоков. Не только концентрация и любовь концентрации на переживании сегодняшнего момента, а и элементарная Желание выжить заставляет людей кучковаться в этом центре друг с другом в максимальной плотности. Что они, собственно говоря, и делают? Для этих целей они придумали города, для этих целей они придумали совместные поселения, начали развивать цивилизации, и это прекрасно, потому что цивилизацию не можно развить в одно лицо, она всегда развивается в какой-то определенной человеческой плотности. Но мы с вами знаем, что существуют в, в этой плотности единицы, которые вдруг как-то перестают быть такими, как все, и выходят на обочину, на обочину этого объема. Как же это происходит? Для того, чтобы растормошить вот эту плотность, находящуюся в центре, окружающая реальность не должна быть статичной. Собственно говоря, все магические преобразования и магическое воздействие на этот мир, в том числе и воздействие, которое является по сути некой инструментальной функцией магии, оно периодически тормошит вот это вот самое пространство, тормошить всех или локально-точечно, кого-то одного, какую-то местность, какую-то нацию, какой-то город, какое-то социальное образование, то есть определенным образом давая встряски по тем или иным уровням. И вот на фоне какой-то встряски сознание одного из присутствующих в этом объеме улавливает вот эти вот вибрации изменений немножко больше, чем все остальные. То есть вибрации идут, но человеческий разум, представляя собой знаете такой коллективный конгломерат, бактерий, он ухватывает эту вибрацию и автоматически перераспределяет равно друг на друга. И вроде бы как всем достается по чуть-чуть, и вроде по чуть-чуть уже не страшно. Полбеды это не целая беда, а полбеды переживем, говорят в народе. Но одно какое-то сознание, оно ухватывает весь объем и не способно его передать ближнему. Да, то есть вот случается что-то, некий событийный момент. Как правило, всегда на фоне стресса, на фоне какого-то глубочайшего жизненного разочарования, когда ломаются основы бытия, когда ты понимаешь, что тебе этой бедой не с кем поделиться, ее никто на себя не возьмет. Мужик едет сквозь лес, на него нападают волки, он в сердцах кричит все что угодно, сделаю душу, черту отдам, только чтобы выжить. Сказано? Указано. Уходит жених от какой-нибудь молодухи, но кто пожалеет, все злорадствуют в основном, такие же. Никто не берет на себя ее беду, и она с этой бедой остается одной, и тот же самый посыл, чтоб тебя черти взяли. Сказано? Сказано. Слово, выданное на таком размахе, а размах этот весьма приличный, потому что событие утяжеляет сознание человека, оно начинает колебаться в поисках решения, уже выходя за пределы привычной общности. Он то или, так или иначе вылетает на обочину этого общества. Он приближается к границам третьего круга. Заболел у бабы ребенок, кричит, горит, кашлем задыхается, тот же посыл спасите дитятку моего, все, что хошь, отдам. Это как открытая оферта, То есть заявленное пожелание на договор. В 90 процентах случаях обычно так и происходит. Когда сознание раскачивается и выходит за пределы общей массы, оно становится видимым. И сказанное на таком порыве тоже слышится. И, соответственно, тут же возникает ситуация. Возникает ситуация, в которой желание исполняется. Жизнь спасается. Соперница уничтожается, что-нибудь с ней такое случается, Ос помаровая, только на нее, больше ни на кого. Ребенок выздоравливает, но контракт уже есть, первая часть исполнена, осталось дело за второй. И вот в этот момент появляется некто, нечто, которые начинают медленно или очевидно, выводить такое, такого человека на понимание о том, что неплохо было бы и рассчитаться. Здесь, собственно говоря, расчет достаточно простой да, и понятно, какую силу они призывали. И это самая сила, которая по сути есть персонификация представительство магии внутри этого внутреннего круга выставляет определенные условия. Она делает человека иным, она не позволяет больше его сознанию влиться в общую массу, это обязательное условие, но взамен требует определенного рода работы. Это описано в очень многих быличках, преданиях, сказаниях, как колдун получил свою силу, как баба-колдуница получила свою силу. Те же самые легенды, которые не врут ни одного раза, просто иногда преувеличивают. В народе вообще принято преувеличивать. Слушайте, ну, красиво не соврать истории не рассказывать. Но тем не менее суть... Возьмите любую легенду о колдунах и ведьмах, и вы увидите, что они все имеют одинаковые ключевые моменты, которые в этих легендах никогда не изменяются. Во-первых, этот человек становится изгоем общества. То, что баба -колдун или колдун там живет на краю, на обочине села, это такая персонифицированная позиция, которая показывает, вот круг наш внутреннего мира, жизнь, смерть, любовь, ненависть. Вот здесь у нас церковь, здесь у нас кладбище. Вот здесь у нас заваленка, на которой любятся, вот здесь у нас ресталище, на котором бьются, ну, в общем, у нас здесь все как у всех. И вот на краю села где-то, поближе к кладбищу или поближе к заваленке, у кого какая специализация, стоит некая избушка, у которой живет изгой, тот, кто не в коллективе, тот, кто не принимает участие в общих ритуалах, тот, кто не Исповедует общих ценностей, но при этом при всем является человеком, который выделен некой непонятной от этого очень страшной силой, выделен из всего объема людей как некто особый, и поэтому к нему надо относиться тоже по-особому. Особо любиться с ним не надо, но и ссориться, как объясняется, тоже себе дороже. Но если есть трудные ситуации, в которых поп не поможет, можно пойти туда, там помогут, вероятнее всего. Другим способом, но каким-то непременно. Те же былички рассказывают о том, что у каждого колдуна есть определенные помощники. Черти, бесы, как их называют в народе. Раньше их называли фетчи, духи, фамилиары, то есть это еще до христианства это было Уважаемое занятие на самом деле, и наличие помощников всегда говорило о том, что этого человека увидели боги, они его одарили помощью, они его одарили специальным знанием, то есть это вообще было уважаемое. А вот эти вот отголоски вот этой архаичной памяти, то они и остались в деревнях и даже в городах, как относятся к колдунам, то есть на всякий случай уважительно. Ну, зачем же, вот. Но почему не помню? Да? Переводят это все как бы на собственный страх, потому что незнание и страх это близнецы брать. И вот есть некий колдун, который уже утвердился в понимании того, что он колдун. Потому что пока он не утвердился в понимании того, что он колдун и что ему надо выполнять работу, то есть выполнять договор, жизнь его превращается в ад. Умереть ему никто не даст. Но и жить по-человечьим тоже никто не даст. То есть как бы постоянно учат, ну то мы пряником. Вот смотри, выполняешь работу, все у тебя хорошо. Не выполняешь работу, в позицию в третью встаешь. Болеешь. Не понимаешь, дети болеют. Опять не понимаешь, хату сожгли. Ну что тебе еще надо, чтобы ты понимал? И вот как-то вот до деревенского сознания более или менее начинает доходить. Иногда, конечно, бывают особые случаи, когда человек осознанно призывает силу, осознанно становится. Да? Но всегда это происходит не по хорошей жизни, то есть вот обычная обывательская жизнь, если человека любят, если его уважают в народе, если у него в семье все хорошо, если у него в закромах все хорошо, чего ему выходить из этого пространства? Значит, все-таки должен быть какой-то стресс должен быть Ссора ли какая-то, обида ли лютая, что-то должно обязательно с человеком произойти, чтобы он разуверился в справедливости благих сил и пошел к силам неблагим. И вот он идет к силам неблагим. Потому что благие силы, то есть официально разрешенные, исходящие из первооснова добро, у них нет особенности распространять свое внимание на каждого отдельного человека, который попросит. У них тот же принцип, они всем по чуть-чуть. Вот есть коллектив, они это рассматривают коллектив как общую, общее сознание. И на это общее сознание выдают. Коллектив, если у него есть внутренний коллективный договор, кто выше, кто ниже, кто свят, кто не свят, кто благ, кто не благ, он внутри этого как, как родовой эгрегор, да, он возьмет и распределит. Если у него нет такого правила, значит это правило будет спущено религиозной системой и религиозная система по своему алгоритму распределит. А вот сила неблагая, она в общем объеме никогда не действует, у них, друг, у них другая, другое правило, они работают как инъекции, они работают всегда точечно, индивидуально. И что очень важно, не бывает, не, никогда не бывает, кто бы что ни говорил, чтобы сила работала без просьбы. Сколько я читала на форумах и вообще в определенных изложениях ситуацию, когда человек ничего такого не просил, но вот пошел он за газетами, к нему кто-то подошел, ему притронулся и вдруг началось. Да? Ну, вы эти сказки рассказываете бабушке, которая не в курсе дела. Да? Те, кто в курсе дела, прекрасно знают, значит, накануне явно что-то произошло и накануне явно была просьба которое человеческое сознание, естественно, по ленности своей запоминать, оно тут же забыло. Раз получил все. Значит, все, вопрос закрыт, я же все получил. О каком долго идет речь? Не было никакого долга, о чем вы говорите. Я просил, когда? Не было такого. И вот такая форма, она вообще для человека очень сильно показана. И вот те самые люди, которые на стрессе, да, боясь волков, боясь за своего ребенка... Там, давясь гневом от обиды, когда они получили желаемое, ведь самая удобная форма, это качнуться в сторону добра и сказать, это же боженька наказал, это боженька наказал, это не я, ну что, откуда, что, нет, где я, где я, где боженька, только боженька наказал, это боженька наказал, а это значит, я не я и карма не моя, всё ко мне, это уже не имеет никакого отношения. Вот чтобы человек так не думал, силы начинают ему напоминать о себе, Эй, нет, дружок, у нас такие игры не проходят. Поэтому я тебе не яхва, все прощающие, якобы, да? У нас другие. У нас другая бухгалтерия. Конкретная, точечная, персональная, как блокчейн. Не увернешься и не подделаешь. Все очень просто. И вот это вот начинается вот это вот тормошение, да? потому что человеку очень свойственно как раз именно подобная позиция забывать о собственных просьбах и оперировать силе, к силе, которая имеет свойство распределять на всех одинаково, а если уж на кого-то выделяет, то исключительно по своему усмотрению, а не по человеческому велению. Если колдун наконец-таки понимает о том, что отныне придется работать, грамотный начинает осознавать свой собственный договор. Как правило, сила, которая стоит за комбуном, она ему очень редко, когда бывает понятна, особенно в том случае, если он ее не призывал специально, а вот, как бы вот на стрессе призвал. И тогда получаются некоторые казусы, то есть человек думает, что за ним стоят некие ангельские силы, некие ангельские сущности. Собственно говоря, им переодеться несложно. Хочешь чтобы баба, думать, что это ангельские, пожалуйста, мы тебе какие угодно крылья нацепим, в астрале придем. Это нетрудно вообще ни разу. В астрале мы все так, того еще вида, если так посмотреть. Поэтому если тебе спокойнее думать, что мы беленькие, думать, что мы беленькие, главное, работа. И Твоя задача какая? Вводить инъекции в определенное пространство. А что такое инъекции? Это точечно распределять определенные информационные потоки, делая одного человека более сильным, другого менее сильным. Одному помогая, другому не помогая. То есть несколько перераспределять человеческое одномерное вот это вот болото и из большого сознания амебы выделять как-то людей, чтобы они уже начали веселиться немножечко, поживее как-то шевелиться в этом пространстве, чтобы чуть-чуть хотя бы принцип неравенства, хотя бы принцип непонимания знаний, отсутствие знаний, почему этому да, а этому нет, заставило вас чуть-чуть думать и хоть как-то двигаться в этом пространстве. То есть когда человек начинает думать, он начинает немножко побольше задействовать фактор времени. Да, то есть время начинает в его сознании колыхаться с большей скоростью. А это значит, что процессы начинают двигаться тоже с большей скоростью. Вот поэтому это и надо. Очень важно просто точечно, точечным образом правильно распределить вот эту силу инъекции. Поэтому силы, которые инспирировали сначала проблему у бабы с ребенком, у мужика с волками и у девки с женихом, и сделав из нее проводника своей собственной, Воли. Причем, напоминаю, у них у каждого был выбор, каждый мог начать молиться, побежать в церковь, просить помощи у кого-то другого, но они выбрали этот путь, а это значит, что слово сказано. Они согласились быть проводниками этой силы, и эта сила начинает через них работать создавая проблему у какого-то другого лица, заставить это лицо свестись с этим колдуном и колдуну ввести определенные проблемы, определенные инъекции, выделив человека над кем-то другим. И так далее. И вот эта вот цепочка причинно-следственных связей колдуну, понятно, не видна. Не видна она даже... Тому, кто находится на уровне выше, на уровне жреца, она видна только магу, потому что только магическое сознание способно видеть этой причинно-следственные связи, способно видеть, кто инспирировал задачу, как она формировалась, для какой цели, как она будет разрешена и что будет потом. И тем не менее, колдун должен выполнять свою работу. Те же легенды, те же булички нам рассказывают о том страшной истории, как черти мучают колдуна, когда он свою работу не выполняет. Да? Страшным поедом едят, прямо изнутри грызут. А при этом те же булички рассказывают о хитрых колдунах, которые обманывают глупых чертей, заставляя их решетом в воду носить, маковые зерна на дороге считать, там, что еще. <с> в общем, все, все эти истории связаны с бесполезной работой. Но это, коллеги, знаете, что я вам так скажу, из серии сказок на ночь. Ну, в смысле, послушать хорошо, верить, не надо. Чтобы было понятно, почему не надо верить, объясню, что такое вот эти вот помощники, которые сопровождают колдуна называемые чертями, бесами и прочее, это некая обособленная программа, которая делается специально под этого человека. Фактически механизм достаточно прост. Вот это самое нереализованное желание, нереализованный страх извлекается из человека, замыкается в определенную оболочку. Страх и желание ⁇ это очень сильные энергетические структуры, вы знаете. Сами астралы разбирали, знаете. И, будучи наделенные определенной информацией, они превращаются в программу. То, что человеческий ментал придает им форму рогатых, потлатых, этих с копытами и с хвостами, ну, это я вам так скажу. Человек видит то, что он извлек из себя. Вот это его страх, вот он так его и видит. Вот чего человек боится больше всего? Вот это, вот как раз и есть этот образ. Если бы он боялся чего-нибудь другого, в его ментале бы, я не знаю, там, фейри с острыми ушами бы появилась. Когда люди боялись фейри, они именно так и появлялись да, вот в этом образе. Вот. Потом люди стали бояться чертей, потому что им папы рассказали, что есть такие страшные структуры, а люди же не в курсе, дело были. Да? Они поэтому свой страх начали персонифицировать всякий раз в черте, когда им удавалось его из себя извлечь посредством определенных магических или религиозных манипуляций. Впрочем, эта тема будущего, когда мы с вами, если дойдем когда-нибудь, доползем до шумеров, я вам расскажу технологию всего этого процесса немножко более подробно. Пока просто как бы на будущее. Вот это, по сути, это то же самое, что и колдун, просто вот, вот так вот из него извлекли. Да? Потом колдун сам перепрограммирует образ, ему приятнее видеть, в каком-то другом образе. Если он не перепрограммирует, значит не программирует. У кого-то мохнатые какие-то бегают лопастые, да? у кого-то в виде кошек, у кого-то в виде собак. Как он видит себе эту проблему, вот так эта проблема для него и выглядит. Другой, другое лицо будет видеть ее, если у него есть способность видеть, как, как прообраз своей собственной проблемы. Поэтому вот такое вот иногда бывает разноплановое видение одной и той же сущности. Это не живое образование, оно живет только тогда, когда есть, пока жив колдун. Но если скреплен договор кровью, то это образование будет жить до тех пор, пока есть кровь. Или пока над этой кровью не будут проведены определенные ритуалы, которые разорвут эту связь. Именно поэтому есть помощники персональные, некровные, а есть кровные, которые, соответственно, принадлежат роду. И в последнем случае договор, который был заключен колдуном, начинает быть пролонгированным и распространяться на всех потомков, которые являются более или менее потенциальными носителями этой самой крови, то есть в которых рецессивные и доминантные гены скомпонованы таким образом, что выделяются именно те информационные кластеры, которые обеспечивают связь с этой самой структурой. Поскольку эта структура неживая, как бы в общем, в привычном смысле слова, но как любая система, в которую вложена капелька жизни, она хочет жить. Любая, любое созданное хочет жить не менее, чем рожденное. Но поскольку это программа, она понимает, что жить она может только на определенных условиях, то есть пока колдун работает. Силы, которые контролируют этот процесс, как правило, если это нормальные силы, они не пускают этот процесс на самотек, то есть сущность постоянно допрограммируется, связь между колдуном и сущностью укрепляются, и самое главное, происходит контроль, чтобы эту связь никто не разорвал, никакой поп, никакими обрядами, там, ничего этого не случилось. В этом контексте человек становится колдуном и обладает определенным договором, которая обеспечивает ему это право или обязанность как посмотреть. Сознание его утяжеляется, знания ему подгружаются, умения овладеваются гораздо быстрее, понимание становится больше, связь с потусторонним миром становится крепче. Взамен колдун или ведьма обеспечивают проведение инъекций, проведение определенного потока силы и введение этих инъекций в группу или в коллектив или в общность людей, в которых должны происходить определенного рода перемены. Соответственно сами понимаете, что силы, противоборствующие этому инъекционному вмешательству, они не заинтересованы, чтобы вводились некие инъекции, которые противоречат установленным этой системе. Религия занимается тем же самым, потому что религия инспирирована тоже теми же силами. Это силы, так сказать, победившие, да, силы, силы победителя. Но есть Поэтому они, конечно же, пресекают прежде всего не, своих, не, то, не столько своих конкурентов, сколько проводников. Да? Потому что пересечь проводника это тоже важно. Отсюда все эти сжигания на кострах, отсюда все эти раскаяния, демонстративный отказ от силы и так далее, и так далее, это все способствует тому, что... Будет связь разорвана.